Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Одесская полиция задержала 27-летнего мужчину, причастного к совершенному в декабре 2018 года разбойному нападению на предпринимателя на Агрономической улице. Как сообщили в бунт, чтобы скрыться от следствия, фигурант сбежал на родину и сменил фамилию, но несколько месяцев назад вернулся в Одессу. После задержания, мужчина отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Его связь с бандой удалось доказать по отпечаткам пальцев, на собранных во время расследования вещественных доказательствах. Напомним, 13 декабря 2018 года четверо разбойников на Мерседесе с литовскими номерами подъехали к шедшему по агрономической Николаю «Д» выстрелили ему в бедро и отобрали сумку с 70 тысяч гривен и 23 тысячи долларов, после чего поменяли машину и скрылись. Трех участников банды удалось задержать через год. У них изъяли арсенал оружия и более 300 фальшивых загранпаспортов. Задержанные бандиты, из группировки, подконтрольной вору в законе Лоту Гули. Эта банда, напомним, появилась в Одесском криминальном мире в 2016 году. Лидер этой группировки, вор в законе Гули, Салифов Надир Нариман Аглы в прошлом году, был убит в Турции.